Что бурлит? А, суп варится? Нет. А что бурлит? Оу, я это просто свинья была, Всем привет, дорогие друзья, вы на канале и боги, мы. с вами, как всегда, ваш Сантьяго, сегодня продолжаю прохождение игры под названием Resident Evil 8. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх, заварил для себя крепчайший чаек, тогда мы начинаем! Итак, пока зевает герцог, мы посмотрим по карте. Соберите колбы 2 из 4. Мы собрали. В прошлой э, часть о, в прошлый раз я нашел, по-моему, вот отсюда ключ. Пойдем посмотрим, что у нас есть в этой сокровищнице. То есть, э, я могу пройти в сокровищницу и открыть ее. Я нашел ключ от э, домика-музыканта. Только бы вспомнить, пожалуйста. Дай мне по бог памяти. Вспомнить, как мне сюда пробраться. М? Если я пойду сюда, здесь... То, вряд, то здесь вряд ли у меня что-то получится. Правильно понимаю? Или все-таки нет? Конечно, нет. Я ничего правильно в этой игре не понимаю, поэтому извините. О, дверь. Дверь. Шкатулка открытая. Шкатулка, шкатулка открытая, значит, ну все, мы это прошли. Это дом с красной трубой, как я помню, да? Ммм я не могу пройти вот сюда, правильно? По прямой. Соответственно, мне надо что-то обойти, получается, каким-то э, хером. А каким? Вот как мне обойти вот это все, чтобы я добрался до сокровищницы? Это тоже, ну, головоломка, которую мне предстоит решить. Однако... Пока... Пока. Я пока не, не догадываюсь, как мне это предстоит сделать. Здесь всякие дома, вот это все... ай яй яй яй яй яй Опять забрел куда-то, хер пойми. Во, во, во, смотри. Угу, угу. Не, не хухры-мухры. Так, вот отсюда мы смотрим. Нам нужно попасть вот сюда. Соответственно, это куда? Это вот вот, вот сюда, да? Нет, назад. Можно через двор войти. Матре, матре. Сюда? Сюда. А... А дверь-то с другой стороны. Сань, ну ты такой мандалорец? Ё-моё, хватит уже. Ну, ходишь туда-обратно. Постоянно ходишь туда-обратно. Не понимаешь, куда, куда идти, что сделать, что пройти. Как вот это вот все сделать? А, Парни, наслаждайтесь моментом. Посмотрите, какой пейзаж, горы, вау. Да ты шо, патрон потратил, дебил. Блин, ну нахер. Чё такое-то? По-моему... Напомните... А Куда я пришел? Мне нужно было вот сюда вообще идти. Ладно, у меня есть отмычка. Отмычка. И, коль уж я здесь, коль уж я здесь, я могу открыть... А, у меня аж три отмычки. Открыть могу. Что бурлит? А, суп варится? Нет. А что бурлит? Что? Это было? Твою мать. Оу, Фак! Я, это просто свинья была. Кошмар, нога моя опять... У меня опять минус нога. Я сломал ногу. Да уж. Ты такой, Дамблдор, Сань? Ну, камон, кого ты свинью испугался? Йоба-гейм засал от свиней. Вау. Да, неприятности, конечно, часто. Ладно, это все, это все херня, я вам скажу так. Это все, я, это, это больше не испуг был, да? А просто, ну, как бы стечение обстоятельств. Так, вот сюда можно подняться на крыльцо. Посмотрим, что у нас в этой гребаной а, ключ скрипичного мастера. Ставили, открыли. Дверь открыта. Ага, ага. Наверняка что-то важное. Да. Да, бери. Забирай все, что тут есть, Сань. Забирай. Во. Нормально. Письмо. Это что? Реагент. Класс. Супер. Какой пароль? Какой пароль? Где цифры? А, а. Э, я не забуду ее пятый день рождения. Чей? Я не забуду ее пятый день рождения. Чей? У кого там какой день рождения? Создание сюжетное. Колесо. Птица. Мясо, птица. Я подглядел 27.09. Э, что? Давай-ка посмотрю. Я подглядел 27.09.17. 27. 0,9. 17. 27. Mm -hmm. 0, 9, 17, 27, 09, 17. Открыто. Входите, дверь открыта, потому что, ну, как начать Остальное что-то. И что это? Вот все? Это все закровище? Большой... О, для винтовки Ну, блин Я не сильно, как бы, использовать деталь исп... Использовать Использовать деталь на винтовку О, во, хорошо, хорошо, пойдет угу. Хотя бы так, слышишь, хотя бы так В принципе, уже, уже неплохо Да, потому что, учитывая Мою удачу, я срал все модификации На пистолет, который мне, в принципе, не нужен был Так, здесь можно зайти вот сюда Uh, по лестнице перепрыгнуть, обойти двор, который долго нужно uh, проходить. Мы сейчас обойдем, обогнем, да? То самое. Вот мы уже сюда выйдем сейчас yeah. наконец-таки и посмотрим, куда нам нужно uh, рвануть дальше. Куда нам нужно рвануть дальше? Где uh, виноградник? Общая могила мы были тут. Uh -huh. Старый что-то, uh, какая-то Мельница Отто. Подожди. А, во. Вот, вот он, урод. Все, я понял, куда идти. Давай, посмотрим. Сейчас нам налево ломануть. Налево ломануть. Здесь поэтому так так так так Вот так как-то вот обойти. В старый город мне нужно. На восток. Соответственно, это мне нужно... А как мне туда попасть? А, все, я понял. Нужно через... Все. Там, где алтарь, у нас же новый ключ. Мы можем открыть новые врата, новые двери откроем. Пойдем, побегаем там, попотремся, Потремся, по поизучаем. Угу, угу. А, погоди. Сам. И сначала, сначала продадим сокровища. А, кошелек герцога, у которого миллионы денег. А, остальных... О, вау, 14 тысяч. Точек, мой хороший. Патрон пистолета, кухня герцога. А, итак. Качественное мясо у меня есть. А, нет у меня. Да. Здесь у меня тоже нету. Угу. А, у меня есть одно. От этого одно. О, спасибо. Ага. Мясо птицы. Не одно. А, рыба, мясо птицы, мясо. Мясо, мясо, мясо. Я могу... А вы даже... знаете толк в качестве. Даже спасибо. не знаю, что это все значит. В общем, я могу пройти теперь в эту локацию. Ключ с, четыря... О, с четырьмя крыльями и эмбрионом. Давай. О, какой. Красиво. Мельница, смотри, есть, и все вот это вот. Ой, во, во, во, во. тут, блин, а почему? А как оно? Что это такое? А почему она меня не убила сразу? Почему? Она А ну что со мной делать? Оно просто лижет меня или что? Ты гонишь? Это что за мерзость? Так, заходим сюда. А, я не управляю еще. А, вот теперь управляю.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 Роп... Безропотный, как пес. Если дойду до старой водяной мельницы, то смогу его остановить. Смогу уберечь тебя. Она так близко. Черт, замерзаю, ноги отказывают. Прости меня, Луиза. Прости. Ла... Ла... Ла... Луиза-то да. Луиза-то уже все, простила. Кстати, давай-ка наделаем при... а, себе патронов, да? Патроняк. Аптечек? У меня нет аптечки. Апсички нету травы, значит, можно... Что, реагент еще есть? Реагент есть. Наделаем все, на все сделали патронов. Абсолютно на все наделали патронов. Сейчас бегаем наверх. Посмотрим, что там хотят от нас наверху. Я не знаю, можно мне выходить на улицу, или там это живот, животин у меня будет грызть. Проверять я это, конечно, не хочу. Не хочу, не буду. Оно, где оно? Оно где-то... А, вот оно. Все, я понял. Я сейчас спускаюсь вот сюда. Разбиваю ящичек Патроны Кайф Ну и что же я должен сделать дальше Скорее всего О, петушиная, смотри, там ферма петушиная Можно петушков навалить а, Просто интересно, что будет Что это такое Здесь нельзя это использовать А что это такое вообще а, Ладно Ладно, ладно, ладно, ладно Пойдем угу. Что это такое? Давай сюда заходим Мы здесь были уже, я помню, у нас здесь напали орды нечисти Вот эти вот из Варкрафта Мы... А, из Властелина Колец, извиняюсь Сейчас попробуем Обойти Обойти системку Ага, ага Та сам... Это вот самое начало Все, у меня пошла ностальгия уже Об этой игре Потому что здесь я уже был, здесь я уже ходил. Мне тут все понравилось, все было круто. А, сапожок. Где оно? Ладно, я пока вот сюда зайду. Нет только... Ау! Ты что тут делаешь, мужик? Печла загна. Вечно жалею патроны. А, подожди, давай... Быстрый доступ. Вот сюда его воткнем. Да, а то сюда. Что да. там? Как оно? Наберешь? Нормально. Еще один, да? Конечно, конечно. Так, так, так, так, так, так, так, так. Мне так нравится этот э, взрыв. Жавые обломки, не подобрал. Мне так нравится взрыв этих мозгов. Да, ты что Кто еще на меня? пытается напасть и откуда а все я, я увидел я увидел больше мне ничего рассказывать не надо блин я не понимаю где Но оно оно так кричит жестко а я понял все я понял где я понял я понял а, очевидно не то не то пальто Ну, давай взглянем, куда же мне все-таки, как мне вот сюда пройти. Это надо вот как-то вот так по прямой. Тут по реке рвануть. Да, все правильно, вроде иду правильно. Направо рвануть водохранилище. А, правда, здесь какое-то говно изучить. Покрытая какой-то слизью, но ее можно что? Что ее можно? Что, мать ее, можно? Так, хватит. О, смотри, какая! Смотри, что наделал. Да ты шо. Так, здесь. С этим ничего не поделать. Ладно. Отлично. Это что тут у нас? Русалочка, очка. Русал очка. Благо мы обошли того демона. Его он нас не тронул. Я не знаю, можно ли его убить или нельзя. А, пробовать я этого пока не хочу делать. Дверь процентов будет закрыта, да. Заперта с другой стороны. Там есть парсюк. Соответственно, что? Вот это вот мы разрезаем Оно сейчас сдувается, и у нас есть лестница Вверх Все, по лестнице выбираемся на изи, легчайше Здорово, что у нас все так легко получается Здесь даже две свиньи, мы их можем заколоть а. Ну иди сюда, маленький, не веди меня никуда А почему так долго? А, меня она еще и легнула, прикинь. Давай, иди сюда. Мы будем с герцогом э, вечерить. Это какие-то шутки? О, отлично. Отлично. Два даже куска выпало. Даже два куска выпало. Да ты что? Что ж ты будешь Ага, иди. Все. Оно меня сейчас ударит, да? Конечно. Все отлично, мясо добыли. Ми мы добытчики мяса, мяс мясоделы, мясоделы. Естественно, в реальной жизни я бы так не поступил, такого бы не сделал. Так, откроем. На будущее теперь открыто. Такого механизма у меня еще нет. Мы сейчас зайдем сюда. Здесь нужно будет положить. Я я знаю, что нужно будет туда положить медальон, которого у нас пока нету. Пока нет фото редкого животного. И что оно мне даст, это фото редкого животного? Кстати, сохранение. Отлично, самое время. Потому что мы прошли огромного какого-то спиногрыза-головореза. А, голова-грыза. Голова-грыза. И теперь спускаемся в темный подвал, в котором нас абсолютно никакое зло не подостерегает. Прав... Правда? Есть же такое? Ощущение складывается, что такого Ничего плохого с нами в этом Не произойдет В этом подвале, в этом подземелье ну, Тем более с нашим умением орудовать ножом Это шок Это шок, это что? Вот так вот могу все О, могу делать, какие вещи Ты смотри, а да уж, отец научил меня владеть всякими этими истоками. О, что там? По... Какое-то пятно было. О, еще одно. Какая-то засечка. Почему у, нас, ну, у всех локациях, во всех локациях есть лифты? Зачем они? Вот так вот. И на одном мы поднялись в самый верх, на этом мы в самый низ спустились. Заперто с другой стороны, еще бы. Конечно, Сань. Ну, надеюсь, что меня сейчас здесь никто не будет тревожить и бомбить на меня. О, сумка с молоком каким-то. Пойдем по рельсам, по шпалам. Всяко... Болото, жижа какая-то, нечисть, грязь, фу. Говно тут, куча говна, понимаешь? Куча говна. Куча гов... говна. Лестница, это шахта получается какая-то, да? Хотя, что тут а, в шахте делала рыба? А, я здесь пройти могу. А -а -а. Смотри. Что, можно просто схвачу и убегу? Как бы ничего ж плохого тут случиться не должно было. Петры. И все? Окей. Что он вльет? Матерь Миранда, я готов. <с ради <с тебя. А что он? Это жердя этот. Стой, стой, стой. Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты... Сказал? Что ты несешь? Какое чудо ребенок? Мать хочет вернуть дочь! Да к черту тебя! Нет, нет, нет, стой, стой! Заберешь, и все будут насмехаться! Но если я справлюсь лучше, не всех! То... Что? Такой... Минутку. Это что? Он хочет то Стой! Я думал, он страшный, короче, Зимш, а, да? Он такой нифига! Турбица! Зря. Все кончено. Я перекрыл вход. Ах ты тварь! Здесь мои владения. Я мразь. Грибковая мразь. Черт. Это грибковая мразь. Эти грибы? Спас... Вот Спаситесь от Моро или Мора. Так, ну, очевидно, ну, да, да, что я побегу туда, откуда пришел. Направо И он специально, да, притворялся, короче Что он такой э, Бедный, несчастный Что у него все не, не ладится Чтобы мы подольше здесь с ним провели как же выбраться? Я заблудился Я, блин, заблудился, нафиг а, Куда я иду? я этого вообще не, не был здесь Что это за все такое? За что оно мне надо вообще? Нет, мне не надо это я в какой то подземелье спустился О, сверху уже эти ползают Орки Блин, по кустам как-нибудь их обойти Чтобы они не докопались до меня Почему я, я... Я почему не мог попасть просто обратно? Оп, ключ от лодки Ебич Не, я сейчас на всякий случай а, Сразу дробовичок-то это а, не просто рыкуют, Я думал, уже на меня рыкают. Во. Так, вот там идет какой-то сыщик в нашу сторону. Мы сейчас обойдем по кругу. Или мне придется с ними сразиться. Огромный. Посмотри, какой огромный. А что мне? А мне не сюда. Ну повалил меня Надо, короче, мину Я сейчас мину поставлю Угу Двоечка мина Ага Блин, там трава была Стар Ой Трава Ой, хорошо, порох Аржо. ой а, а, ой ой ой какой. Ох. Ох. Перезарядиться надо, блин. Я сейчас. Я сейчас, парни. Где-то здесь было. Черт. О, Понял. Вот я взял ключ от лодки. Наверняка. Здесь еще что-то важное лежит. Блин, увернулся от меня. А, идем ка сюда, слышишь? У меня есть кое-что. Во-во-во. Ага. Сейчас. Так, я... Подожди, я все понял? А, извините меня, если я что-то не понял, да? Но вроде бы я все понял. Здесь мне больше ничего не надо, правильно? Я могу подобрать, только полутать то, что у них выпало. Мне... Ой. Да ты куда? Да ты чего? Сладкий мой мальчик. Ну куда? Куда ж ты? С... Куда ж ты лезешь? Ладно. Подожди, если... Ой, он сильно бахнул меня. пока он лежит, перезаряжаемся Нормально? Все, минус лицо Ой, отлично Мы взяли херню, которая нам понадобится Все, здесь никого нет Можно спокойно полутать, посмотреть, что тут есть Я взял ключ от лодки, правда не пойму никакой От какой лодки, потому что вот здесь лодки которые не нужен ключ, определенно Это я знаю точно, наверняка а... Ну ладно, если что вот... вот мне вот говорят, вот сюда ты не ходил еще ну, я понял, перекрыт путь, поэтому мы туда и не можем пройти а, Пистолет, вернемся к пистолету, посмотрим Пистолет... У нас есть патроны еще, слава, да? Алюминия Слава, алюминия, у нас есть патроны Я не знаю, зачем я тут отпустился, наверняка просто, чтобы забрать ключ от лодки Это было единственное, что мне нужно было забрать а, Можно было дальше не воевать с, эти, с этой ордой а Единственное, что нужно было, так это... Блин, я не знаю, вот сюда я еще не ходил, да? Единственное, что мне нужно было, это забрать ключ, ключ от лодки, от которую я еще даже не видел, даже не встречал. Так, разрезаем вот эти вот жлобы. Пистолет есть, можно поесть. Тут зарастает дорога, как бы быстренько так, причем. О, хорошо, кстати, да, получилось. Я сюда могу пролезть и перелезть, например, вот сюда. В эту комнату. Вот это меня интересует. А, ни хрена, прикинь. Оно все просто зарастает, и я не могу с этим ничего поделать. А, ладно, тогда попробуем выбраться. Посмотреть, что здесь у нас. Здесь у нас абсолютно ничего. Да? Ладно. Вот это я даже разрезать не могу. Здесь у нас появя... О, вся вот эта вот густота-густотища. Понятно. Может быть... Может быть вот что-то здесь? Блин, я вот налево я уже ходил. Я вот знаю точно, что налево я ходил. Здесь это не режется. Это вот так вот пальпировать надо все, что здесь есть. И здесь ничего Ладно А, это меня не огорчает Туда я ходил, вот сюда я выхожу А, и все, и выход так просто было О, это все, что ли? Вот так вот легко Мы справились с этим блюданом. Я понял Тут где-то горилла эта, да? А, не, наверху Все, я на понял Ой, наверху мразь, патроны, а, сейчас вот здесь посмотрим, я уже, вау, ты что тут делаешь-то? Нормально, нормально, получилось вроде, атаковал. Положи ключ от лодки в бытовку в шахте. Ганс помер рыбалка пока... А, рыбалки пока не будет. А помер он не случайно. Его съела огромная рыба вместе с лодкой. А, да? То есть и меня это ждет, да? Вот, то есть вот так оно вот как бы устроено весь этот мир. Угу, понял. Я понял. Вот у нас есть лодка, есть ключ. Ключ от лодки, который я совершенно случайно обнаружил, да, в шахте. Слава яйцам, что я не пошел сначала сюда... Да, потому что пришлось бы гнать, а, одно и то же проходить миллион раз. Ходил бы туда, обратно, туда, обратно. Еще бы не нашел дорогу а, к ключу к этому. И вообще банку. <связать> О, ну ясно. Я пошел по закрыл? пещере. Я, я не знаю, я не хочу это знать. Встаем, поем, встаем. Залезли в пещеру. Я надеюсь, что все на этом и остановится. Мои вот это вот не, неудачи. С огромными рыбами, лодками и вот этим прочим всем. Куда я иду? Вот сейчас куда я иду? Там наверно. К... Наверное, там была. Там дверь была закрыта. И исключительно поэтому я сейчас здесь. Да. Что это вообще? А, здесь рыба, да? О, рыба. О, рыба. Интересно, там что-то дорогое, наверное, он делает, да? А, рыба, два раза. Еще есть? Да, смотри. Да, все. А теперь? Теперь рыбы тут нет. Все, это все просто, все просто для того, чтобы я добыл рыбу, понимаешь? Ладно, ну и это тоже хорошо. Рыбу кушать надо, рыба полезная, кстати, да? Сейчас попробуем выбраться Дальше куда нас приведет дорога Мы тут видим шторку какую-то Открываем шторочку Что это? Лачуга Что Или за лаборатория? Лаборатория получается, да? Что за херню тут делают? Компорт растет О, давайте еще нападите на меня Кто это? Отвали от меня! Бежать, сука! Эйтан Знаешь, я удивлен, что ты все еще жив Будет жаль, если что-то случится сейчас. Да, Крис? А что? Ты убил Мию. Убей меня и дело с концом. Эй, Кэм, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Кошм... Оказалось бы, да? Что за активность? Кто у нас? Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, эй ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Он определенно связан с плесенью. <связывающий> Несуйся в наши дела, Итан. Назад! Бам! А видел сколько глаз? Ты видел глаза, стоя говно это? Да. Одни монстры в локации с этим э -э Голливудстером. Так, плывем. Ну очевидно, здесь придется много раз перебраться. И это будет локация на ловкость. Сто процентов. Сука, отвали! Что это такое? Ты... выход под водой. Тебе конец! На это нет времени. Что Ты это такое? Можно Миранда! Уже подготовила, церемонию. И послала тебя, чтобы отвлечь меня. Ты жалкий ублюдок. Не издевайся. честно. С ней должен быть я, не ты. Да, о чем ты а, говоришь? Причем, причем здесь я? Наблюдал на меня, спасибо, Берс. Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его удержать, боже. Мама, почему? Почему? А, это оно и есть, получается, да? Ну да, я побежал, короче. Давай, наберешь много раз объяснять не надо, одно и то же. Снес! Снес! <ough> У меня сейчас хватит за ногу, нет? Так, по карте смотрим. Тут непонятно, куда бежать. Так, так, так, стой. Так, стан, ну давай вот сюда. Да что же делать? Это что, клиника Маро? Клиника Маро, а здесь есть какой-то дом. Давай я лучше в дом пойду. Нахер мне идти в клинику Маро. Он сказал, что выход. изучить красный красный, красный синий синий гол а голубой голубой синий черный а... Если только откачать воду черт электричества нет а да нужно типа электричество подвести подайте ток на затвор шлюза а как а где это надо такое о о сидит уже мой бойфренд ты посмотри сидит уже точит пирожки то а? Да ты шо? Кайф какой. Я понял твой намек. Оставим прохождение этой части игры на следующую. А вы были на канале Йоба Гейм? Ставьте лайки, и подписывайтесь на мой канал. С вами был Йоба Гейм. Всем пока. My heart sees the fire.